Как правильно реагировать на обиду? Реакция на обиду и так очевидна. Человек обижается. Это состояние, которое он испытывает во время того, как он обиделся, это и есть его реакция. Правильно это или неправильно, это реакция. Что можно с этим сделать? Оно уже случилось. Потом включается ум. Который говорит, ну, наверное, возможно, либо он плохой, больше не буду с ним общаться и все такое. Но здравомыслящий человек начинает искать причины, почему так произошло. Еще более мудрый человек, умудренный, ищет причины внутри себя, почему он обиделся. Что в нем такое произошло, почему он так отреагировал. Есть очень простой ответ на эту тему – зацепка. То есть мы не получили то, чего ожидали, система ожиданий не сработала и мы обиделись. Этот мир постоянно нам напоминает о том, что нам нужно научиться быть свободным от привязанностей к тому, что мы хотим видеть. Как минимум мы должны научиться видеть то, что уже есть, а не предполагать, что за этим должно быть. И когда этого не происходит, у нас начинается проблема. А почему бы не научиться любить то, что уже само по себе случается, то, что уже есть. О, а что это вы купили такую машину, не могли другую взять, что ли? У человека радость, он купил себе машину, но к нему подходит сосед и говорит, "Да, это же не машина, это ерунда все. Вот у меня эта машина, все, сосед враг. Это такой пример, конечно. А что происходит внутри, когда человек обижается? Я всем сердцем, с такой любовью, с открытой душой хотел сделать им добро, а они так себя повели. Да кто они после этого? Позвольте вам причинить добро, называется, да? Умный человек или мудрый человек, стремящийся к мудрости. Он старается быть наблюдающим за тем, кто обижается, старается со стороны наблюдая за тем, кто обижается, кто делает, кто разговаривает, за тем, кто что-то делает, совершает действия. Он всегда старается наблюдать, не будучи вовлеченным в это, старается понять, что происходит. Нужно изучать это явление, это элементарная психология. Если человек хочет взять под контроль свою жизнь, ему нужно научиться понимать, что он из себя представляет, опять же, почему такие реакции, с чем это связано. Все обиды возникают из-за внутреннего дискомфорта, то есть обида, может быть, возникает тогда, когда вам что-то сказали, и вы понимаете, что это правда, но вы это скрывали. И когда это обличили, возникает обида, чувство обиды, чувство гнева. Это все рядом. Это демонические качества. Когда человек самодостаточен, он не обижается. Когда он понимает всю иллюзию этого мира, и когда он не уделяет слишком большое внимание этому миру, поскольку этот мир есть игра Бога, это всего лишь кино. На самом деле же ведь мы многомерны, наше сознание сейчас в реальности, просто не осознаем этого, допустим, в обычном состоянии, да, люди не осознают, находится очень высоко и оно очень возвышено. тогда кто на кого там обижается? Но здесь, отождествляя себя с физическим телом, с амбициями, с эго, мы находим очень много причин для обид и для того, чтобы не быть в единстве, и сама система так устроена. Поэтому, что делать, заниматься духовной практикой, подниматься над этим, не привязываться, научиться быть свободным, как я уже говорил, есть хорошо, нет, еще лучше. Вот сейчас это тело хочет пить, но нет воды, к примеру, и что? Что от этого? Я не тело, не ум, тогда кто обижается? Если я не тело и я не ум, если я эту концепцию для себя осознал раз и навсегда если я понимаю, что я атман, атман самодостаточное нечто, вечное, неделимое, всегда существующее в самом себе, ни в чем никогда не нуждающееся, потому что оно вечно, самодостаточно, тогда какие проблемы? Придет время, вы можете напоить это тело, вы можете накормить его, вы можете ему дать все, что оно хочет. Если вы за ним ухаживаете и хотите сохранить этот инструмент, к примеру, здесь нет того, кто может обижаться. Ну, а если вы забыли, кто вы на самом деле, и отрасляет себя с личностью, с телом, с именем, с обществом, и забываетесь в этом, тогда придется обижаться. Когда человек говорит, мой род, моя фамилия, мое имя, мой авторитет это большая проблема. <смех> Род надо уважать, старших надо уважать, любить людей всех нужно только по одной причине, хотя бы, потому что в каждом живом существе есть атман, есть Бог, и тогда все будут единым присутствием, единым целым, все будут вас радовать, даже совершая неправильные действия, вы будете видеть в этом очень высокий, глубокий духовный смысл. Так поступают люди, которые идут по пути саморазвития. Такого человека обидеть нельзя. Да его и убить нельзя даже.